Добрый день, друзья! С вами адвокат Дмитрий Бузанов. Сегодня поговорим о том, какие бывают повестки. Вот Почему? Потому что как только дают повестку, сразу... Ой! Возмущение и так далее. Боятся, коленки трусятся и так далее. Эта повестка – это документ вот, установленного образца. О порядке вручения... Ну, тот, который предусмотрен э, порядком организации ведения воинского учета, я рассказывал, видео я добавлю, там, в конце, посмотрите. Э, ну, конечно, он не соблюдается. Сейчас я расскажу о том, вообще, какие бывают повестки, куда могут э, военкоматы, да, по старому, или территориальные центры комплектования и социальной поддержки вызывать, для, с какой целью, куда, для чего, то есть об этом. И так они бывают нескольких видов. Вот. Четыре вида. Это повестка призов на срочную военную службу. Это касается лиц призывников, которые подлежат призову, э на военную срочную службу. Это люди от 18 до 27 лет. Они находятся на воинском учете призывников. Вот, и их э, могут призвать. И такая вот повестка, вид такой повестки существует. На призыв, на срочную службу. Вот. Второй, второй вид. Это повестка прохождения на для прохождения воинской военно-врачебной комиссии в общем военная экспертиза да для того чтобы установить категорию пригодности к службе либо это срочная либо это призыв на во время мобилизации то есть такую повестку дают еще еще ну, часто дают повестку третий вид это которая Вручаются с целью уточнения учетных данных. Вот. ну, Например, такие повестки тоже сдают, когда вы вообще не стоите на учете, или там, едете в другой регион и так далее. Где-то вот часто встречают на блокпостах. Ну, честно говоря, люди, которые вручают эту повестку, если они не некомпетенты, они могут туда написать и на медкомиссию, и на отправку, и куда угодно. Вот. ну, поймите, что я, исходя из того, какие повестки бывают, а то, что там написано, это уже не может быть, заполнение. Там есть специальные бланки, их заполняют, ну, может, кто-то не так написал, это не ко мне вопросы. Ну, вот такие повестки. Еще четвертый вид, это повестка э, «Мобилизационное распоряжение». Как правило, такие повестки «Мобилизационные распоряжения» Вот, выдают, когда, ну вот, допустим, молодой человек закончился, демобилизовался, да, срочную службу, и там сразу ему либо в части вклеивают, либо тогда, когда он демобилизовался, он едет по месту своего жительства и обращается в течение пяти дней, если не ошибаюсь, по месту своего жительства в эти центры комплектования и социальной поддержки Военкомат приходит, становится на учет И ему там выдают вот это мобилизационное распоряжение вот. В нем указываются Ну а сейчас конкретно я сейчас о каждом из видео и повесток расскажу Что, куда и для чего Вот например повестка о призыве на срочную военную службу В ней указывается срок, который необходимо явиться в призывную, на призывную делянку ну вот участок, это вот, как правило, к зданию военкомата, того же, прийти, и там в этот день, там автобусами отправляют, там в областной центр и так далее, то есть уже комплектуют, еще повторно там медицинские осмотры проходят и так далее. По-разному бывает, но в основном указывают, куда адрес, куда, куда явиться, и, как правило, это военкомат. Кроме того, в ней указывается, что необходимо при себе иметь, это паспорт, военный билет, временное удостоверение или удостоверение о приписке к призывному участку. И учетно-послужную карточку или мобилизационное распоряжение при наличии. Вот. Следующая повестка о прохождении военно-врачебной комиссии. Согласно этой повестке, тоже опять указывается адрес, куда время явиться для того, чтобы пройти медицинское обследование, осмотр э, военнообязанного вот, или призывника. И в, в, по итогу будет определено категория приводности и уже тогда будет призывная комиссия решать, в какие, куда, какая часть. Э, куда отправлять и так далее. Почему? Потому что призывная комиссия, у них есть, они же не просто там набирают э, просто так людей, да, как сказать, обелечивают и куда-нибудь. У них есть конкретные задания, куда, где есть потребность в людях, куда их отправлять. Вот. И они уже потом смотрят по категории пригодности, да, по профессиональным навыкам, например, водители какие-то нужны, естественно, там может быть ограниченная годность, водителям пойдешь и так далее. То есть, как-то так. <свеск> Повестка, которая вручается с целью уточнения учетных данных, она, как правило, вручается призывнику для внесения сведений в базу относительно призывника, его семейного положения, информации о трудоустройстве, наличии отсутствия отсутствии детей, и результатом такой э, проверки могут быть выявлены основания для освобождения от службы в армии. Например, наличие ребенка. Вот. Кроме того, могут быть установлены основания для срочки от призыва на военную службу. Если у призывника есть э, ну, лица, за которыми там ухаживают, люди с инвалидностью и так далее. Не об этом видео сейчас. Э, отдельно там, про отсрочку можно снять, рассказать. Вот. Ну, и как правило еще, ну, не то, что как правило, а вообще раз в год все призывники и военно обязанные, ну те, кто учится в высших учебных заведениях, в ПТУ, колледжах по-новому, их раз в год, их вводят, ну как организованно, да, организованной толпой, мы шли на водопой. То есть их собирают в определенный день и приводят в военкоматы, и там уже они там вопросы задают, проходят тесты, какие-то документы приносят. Это когда человек учится, да, там на протяжении этого всего времени может такое происходить. И то там на дневной форме обучения. А, вот. А вообще, вот, военно обязанный которые там после 27 лет, после срочности, каждый год, вот, или в случае изменения, вот, допустим, там, женился, дети родили, получил образование высшее, трудоустроился, там, изменил место работы. Обо всем этом нужно уведомлять, вот. И за то, что не уведомляешь, вообще, по идее, должна быть ответственность. Вот так. Или не своевременно уведомляешь. Так что об этих всех изменениях надо уведомлять, потому что это является ну, нарушением воинского учета. И последняя повестка, мобилизационное распоряжение. Такой вид повестки вручается военнообязанным, которые уже прошли медицинскую комиссию, определены... Годными для несения воинской службы, и мобилизационное распоряжение это вручается на время оглашения мобилизации. вот Сейчас в это время как раз. В вот. мобилизационном распоряжении должно быть четко указано, куда явиться, как конкретный пункт, адрес, в какое время и так далее. Четко. Либо это если то распоряжение, мобилизационное, которое дается, когда вы. Становитесь на учет после там, прохождения этой срочной службы или увольнения запаса и так далее и тому подобное То там указывают, что на, на протяжении 20 часов, 24 часов после оглашения мобилизации Или там начало особливого период пишут, это военное положение может быть То есть вот такая может быть формулировка И многие сейчас... Берут свои военные билеты, начинают готовиться выехать за границу. И такие, раз в военном билете, мобилизационное распоряжение. Он на него смотрит и думает, а что делать? Ну, то есть, получается, не явился уже, если было такое распоряжение. Поэтому ну, за неявку может быть административная ответственность. Административная ответственность предусмотрена статьей 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Там часть первая или часть вторая, в зависимости от того, ну, штраф в общем. Сразу никакой уголовной ответственности, а уклонения не будет. То есть, это надо э, не явиться несколько раз. Там должно быть предупреждение и так далее. То есть, это все процедура длинная, сложная об ответственности я записывал отдельное видео тоже добавлю сюда кому полезно было это видео ставьте лайк пишите комментарии на вопросы к видео я отвечаю в течение суток это бесплатно если вам нужна персональная консультация индивидуальный подход чтобы я вник в непосредственно вашу ситуацию ознакомился с документами там, ну, компетентно ответил на вопрос более детально, тогда вы можете писать ко мне личные сообщения, контакты я указываю к видео. Такая консультация будет платная. Спасибо за просмотр. До свидания.